Ассаляму алейкум, мир вам, уважаемые подписчики сайта по арабскиру и канала на YouTube. В этом уроке мы узнаем, как легко можно спросить время и то, как вы можете ответить на вопрос о времени или как вам могут ответить. Итак, для начала запомним вопрос: Кем ассаатулян? Кем ассаатулян? Сколько сейчас время? Который час? Более вежливая форма вопроса, если мы добавим слово f1 Это слово означает «извините», аналог «excuse me» в английском языке. Такой вопрос необходимо обязательно задавать, если вы обращаетесь к незнакомому или малознакомому человеку. «Рэфуан, кем саатул аэн?» «Извините, сколько сейчас время? Который час?» Ответная формула на данный вопрос ⁇ аль-ана-сату ⁇ и далее говорится время. Аль-ана-сату ⁇ а то, как сказать время, мы сейчас изучим. Начнем изучение с одного часа. асатул львахида Асатул-вахида. Один час. Добавим слово сейчас ⁇ аль-ана ⁇ и получим... Алана саату Сейчас один час. Алана саату луахида. Два часа. Сейчас два часа. Три часа. Сейчас три часа. Асату-рабия. Четыре часа. аль Сейчас 4 часа. Асату-лехамиса. лахемиса, Пять часов. Асату-лехамиса. Сейчас. 5 часов также мы можем в конце фразы добавлять два слова которые являются синонимами и означают точно ровно это слово тамаман наречие тамаман или бед бед сад ту эдиса сад ту 6 часов Аль-эна сарту седиса. Сейчас 6 часов. Добавим наречие точно ровно. аль ана сарту седиса тамеман. Аль-эна сарту седиса тамеман. Сейчас 6 часов ровно. Асарту себя. Асарту себя. Семь часов. Аль анассату себира Сейчас семь часов ровно. Ассарату фемина. фемина. Восемь часов. Альана сарату Аль Сейчас 8 часов ровно. Саату тесира, саату тесира, девять часов. Ал-анас тесира тесира Сейчас девять часов ровно. Саатуля ашера, десять часов. Ал-анас саатуля ашера, Сейчас десять часов. Сейчас одиннадцать часов. Сейчас двенадцать часов. Итак, мы изучили, как можно сказать, сколько часов ровно. Сейчас мы изучим, как сказать дробные часа, а также 5 и 10 минут. Чтобы сказать такой-то час и 5 минут, необходимо употребить союз «ва», который означает «и». Таким образом, 1 час и 5 минут будет звучать «Сааду л-вахида ва хамсу Ассарату час и 5 минут. Сейчас 1 час и 5 минут. Один час и 10 минут. сейчас 1 час и 10 минут. Чтобы сказать 1 час и 15 минут, нет необходимости говорить цифру 15, ведь ее можно заменить на слова руба, четверть. Вполне возможно, что вы только начинаете изучать арабский язык, и вы не знаете еще, как говорить числа больше 10. Поэтому в выражениях времени мы можем облегчить задачу и использовать такие слова, как четверть, треть и половина 15 минут это четверть часа таким образом мы можем сказать 1 час и четверть 1 час и четверть 1 час и, 1 час и, треть. 1 час и треть то есть 20 минут один час двадцать минут звучит как один час и треть. Аль-анасаатули вахида ватхульф. Сейчас один час и треть. Аль-анасаатули вахида ваннысф. Аль-анасаатули вахида ваннысф. Один час и половина. Аль-анасаатули вахида ваннысф. Сейчас один час и половина. Если же... Количество минут больше тридцати, то есть больше половины часа. Чтобы выразить это, мы будем использовать частицу «ИЛЬЛЯ», которая означает «без». «ИЛЬЛЯ» «Без». «СААТУ СУЛЬСАН». «СААТУ «Два часа без трети», то есть без двадцати минут. Обратите внимание, что здесь мы уже говорим не «один час», а «два часа». Так как время приближается уже именно ко второму часу. Дословно переводится «Сааду сэнья» – «два часа», «илля без», «фульсан» – «третий». «Сааду сэнья» – «илля сульсан» – «два часа», «без третий». «Сааду сэнья» – «илля рубан» или Рубан. Два часа без четверти, то есть без пятнадцати минут. эсайту или Два часа без 10 минут. или хемса 2 часа без 5 минут. Обратите внимание, я не использовал 24-часовой формат обозначения времени. То есть я не говорил 13 часов, 14 часов, 15 часов и так далее, как это есть в русском языке. Дело в том, что в арабских странах используется 12-часовый формат. А раз так, нам необходимо уточнять, о каком времени суток идет речь. 9 часов утра или 9 часов вечера. До полудня или после полудня. Для того, чтобы сказать утра или утром, необходимо использовать сабахен или фиссабахей. Сабахен фиссабахей. Если нам нужно сказать вечера или вечером, говорим мсн или фильм Маса и масса ан фильм масса и прочитаем пример телетто и раминел кахира в сабахен или «фи сабахи самолет из каира прибывает в 9.30 тридцать утра в саате сабахен то есть в 9 часов и половину утра Следующий пример: ясилул к т ару м или м уску в с а и л р уб ан м или в м с и Поезд из Москвы прибывает без четверти, то есть без 15 минут в 8 вечера, либо в 7.45, что одно и то же. Помимо слова м н «Вечер» мы можем использовать слово «лейлен» или филейли Само слово «лейль» переводится как «ночь», поэтому данное слово следует употреблять для более позднего времени суток, а также для ночного времени суток. Но оно также имеет значение как «вечер». Еще несколько наречий. «Полудня» или «в полдень», «зогран» или физзогар «зогран» или Данное наречие используется только для 12 часов ровно, когда речь идет о полудне. Сейчас 12 часов полудня. Если же мы говорим о времени, которое включает в себя промежуток после полудня до вечера, то есть это примерно с 12 часов до 5, до 6 вечера, то есть час, один час, два часа, три часа дня, тогда нам необходимо сказать Сейчас три часа после полудня. На этом урок подошел к концу. Благодарю вас за внимание и Могу предложить вам сделать небольшие упражнения самостоятельно. Посмотрите на циферблат часов и потренируйтесь отвечать, сколько времени. Если будет, например, не 15 минут или не 20, а, допустим, 12 минут или 13, округляйте. Округляйте до тех параметров, до тех слов, которые вы знаете. Если вы не знаете, как сказать 7 минут, скажите лучше 10 минут. Если вы не знаете, как сказать, 18 минут, скажите треть, что будет соответствовать 20 минутам. Ну а для тех людей, кто уже владеет числами более 10 и может свободно ими оперировать, я думаю, что этот урок ничего нового не расскажет. На этом у меня все. До встречи в следующих уроках.